Вы мне туалет показываете. Конечно. Можно? Возьмите, Я... пожалуйста, трубочку. И эти люди, чтобы с ними пообщаться. До свидания. В структуре местной власти есть люди, которые принимают решения, это депутаты, и есть те, кто эти решения исполняет, служащие местной администрации. И по закону депутаты не могут совмещать свою должность с работой в местной администрации. Единороссы придумали простую и рабочую схему. Подконтрольная местная администрация создает муниципальное учреждение, а уже в него на бюджетные оклады и премии принимаются депутаты, члены избирательных комиссий, их родственники, друзья. Все те, кто голосует правильно и кто обеспечивал победу единороссов на выборах. Такие учреждения созданы практически в каждом втором муниципалитете. По большей части это совершенные пустышки, единственная задача которых обналичивать часть муниципального бюджета и перемещать его в карманы особо доверенных лиц. Муниципальное образование Коломна. Здесь долгие годы работают два муниципальных учреждения. Одно из них возглавляет депутат округа, во втором директор председатель участковой избирательной комиссии. Я так понимаю, нас снимают или что? Мы ну, вам как то спокойно. открыли. Потом сделают нарезочку, как да -да -да. у Смокодина. Не будем мы с вами глазками хлопать. Ну, хорошо. как-нибудь, может быть, вы без камер. Хочется пообщаться с директором учреждения. Смотрите, глава местной администрации у нас здесь сидит. Я знаю. учреждение под глава муниципального образования в Я в курсе, где они сидят. А где находятся сотрудники муниципальных учреждений? Сотрудники находятся дальше в кабинету. туда. Правильно? У, У вас... нас вообще-то здесь местная администрация. Ну, по, этому, по этому же адресу должно быть муниципальное учреждение. Я и хочу узнать, где оно находится. Можете это сказать? Можно Возьмите, я... пожалуйста, трубочку. Ну, давайте. Что, не, не не ты что на работу не ходишь? Ты что придумаешь-то? У нас работа, люди работают в полях и где угодно. На встречах, на мероприятиях. Что ты рассказываешь-то? А кому ты это рассказываешь сказки? На каком основании я вам должна давать отчет? Мы пришли в 10.11. Рабочий день, будни. Пятница. кроме сотрудников КПЦ кроме вас, никого нет на месте. Где они находятся? Как директор, можете нам пояснить? Могу, они на территории. Не я знаю, где находятся мои сотрудники, но вам я говорить об этом не собираюсь. Хорошо. Из 10 сотрудников муниципальных учреждений на месте было только двое. А остальные, как нам сказали, гуляют где-то по территории. Но даже пройдя по помещениям, мы увидели, что рабочих мест для них не оборудовано. Муниципальное образование Измайловское. Здесь не первый год работает муниципальное учреждение «Слобода». Его возглавляет депутат округа Александр Мартыненко. По документам 11 сотрудников в год получают зарплату 8 миллионов рублей. Очень интересно посмотреть, чем они занимаются. Давайте попробуем это сделать. Да, в администрацию можно? Нет. Я вижу, что один из сотрудников за 8 миллионов рублей в год, и прихожу, и даже не вижу их рабочее место. Это ваши трудности. А здесь... А что, здесь никого. Да, Там да, у здесь. нас два просадочных места. И на другой да. стороне туалет. Три. фотографируйте, пожалуйста. Вы хотите посмотреть помещение, где бывают? Ну, извините, мне, вы мне туалет показываете. Ну, Сейчас рабочее время, 12 часов. Да, ну, вот где люди? Я с вами разговариваю. Вот рабочее время. Где еще 10 человек, которые у вас должны Они работать? Мы все... Ну, пойдемте. Свои пойдемте, пойдемте спросим с вами. Да, а вы в местной администрации работаете? С собой. Или в му муниципальном учреждении? Так, пожалуйста, ваше разрешение на съемку. Меня зовут Федор Гороженко. Я пришел местный житель. Я хочу узнать, есть ли здесь сотрудники ваше... муниципального а учреждения. Бы, а мы бы хотели узнать ваше право на фотосъемку в государственном учреждении. Мы имеем право снимать. Вы Хорошо. чиновники, работаете. Мы мы работаем. До ваше разрешение. Каких-то признаков работы муниципального учреждения Слобода в нем не нашли. С нами пообщался замдиректора учреждения. Мы походили по кабинетам, там действительно работают люди, но это сотрудники местной администрации. Они никак не связаны с муниципальным учреждением и те 11 сотрудников, которые числятся в нем, найти их мы не смогли. Идите на фонтанку 89, пожалуйста, с вами там все про пообщаются. Здесь должны находиться по документам также два муниципальных учреждения, Справедливость и Синой округ. К сожалению, когда мы пришли, все сотрудники администрации от нас попрятались на вопросы о том, где находится руководство, где сотрудники, нам не отвечают. Вот вы видите, все двери закрыты, никого нету. Нам говорят идти в помещение муниципального совета, где сидят депутаты, но при этом муниципальные учреждения находиться должны именно здесь. Я неуполномочена? Там тоже неуполномочены. вот, Наталья Владимировна, да, про совет администрации муниципальных учреждений расходование бюджетных средств она готова с вами переговорить. Я не хочу с вами встречаться, я хочу встретиться с сотрудниками учреждения, на которых тратится 12 минут рублей. Я прихожу, ни одного на рабочем Есть месте нет. Вы все видели сами. Учреждения существуют только на бумаге. На днях депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении закон, который освобождает муниципальные учреждения от уплаты налогов. Спикер ЗАГСа и главный единорос Вячеслав Макаров заявил, что такой закон усилит работу муниципальных образований. Какую работу, господин Макаров? Нужно больше золота. Мы можем поменять ситуацию. На выборах в сентябре нужно сделать так, чтобы в муниципалитеты не переизбрался ни один жулик. Чтобы на их места пришли честные и порядочные люди, которые которые будут работать на местных жителей, а не решать за их счет свои финансовые проблемы. Для этого выдвигайтесь, муниципальные депутаты, поддерживайте проект «Умное голосование», регистрируйтесь на нашем сайте и вместе мы обязательно победим!